У кого Я у вас? У вас у, у, у кого? Смотри, не, у тебя кто-то шатал или было? 102, упорядок, кого вы будете стирать? Фотографируете, смеете что ли? Что прикалываете? Идите свободно, идите дальше, фотографируйте. А вы, чего? вы забираете? Уберете все? то То есть все-таки можно. Правильно, Наталья? Где же вы, администратор? Могу с ним поговорить все-таки? уберу. И приятные охранники в ты заметил? Да, что? он сейчас тебе скажет 20 рублей, да? Думаешь? Начает. В смысле, думаешь, я уверен. Может, как Я думаю, в этот надо сходить. Там, там да, да? Берут платная стоянка, что А, серьезно? Да. Да, давай по карточке, есть у Да-да, сейчас. 20 гривенка, идите, кто плачет. Да давай, сейчас за на тысяч рублей. А карты родители ну, терминалы обохтились. Терминалы его там и то поснимали. А, ну сейчас сколько? А, готов. поснимали, так бесплатно? Значит? Там может быть, да, я не знаю. У нас а вот, так да, поснимали да. все будет. Я говорю, там поснимали. У нас их и не было. У нас Амстердам вот бесплатно. Да, там. А? У нас платно. у, вот, у вас у, стоянку, у кого? Сюда, казино. А, а, а казино. казино? Так, так мы в казино не идем. идем. А в казино, надо. Да. Да. более, я вам объясню. Ладно, Извините. давайте по карточке. Куда? Где терминал? У нас ну, нет денег. Здесь да, карточка. Ну в смысле причем? Ну, разменяйте разменять. А, а Надо разменять, давай принеси. Карточку карточку даешь и тебе меняют на деньги. Нет, ребята, Может, ре реально, реально какой-то Советский Союз, да? Просто. Просто, вот просто тупо в наглую. Чувак взял себе 5-6 мест просто конусами. От бабах вот бизнес народном месте. Давай, может, тоже конусы возьмем. Здесь ну, вот да, где-то ну, перекроем. Центр просто. Что за бред? Ну, понятно, что он там не. не. Платный сделаем, да. еще больше бабок Да, что он не газует, типа не его делается, но. А вон там, смотри, тоже парковщик. Ты видишь, сколько их? Да, да, да. Почему я не понимаю, ребят, реально беспредел. Че, менты этим не занимаются? Неясно вообще. Ладно, что, идем покушать. Вот еще один крендер, смотри. А что, есть еще парковщик вместо свободы? При паркологии. Да, если он место. А сколько стоит? Минут, а, по карте можно? По карте. Касса стоит, на терминал не а, а, стоит, а? Нет, да? А за 15, нет, да? а 15 договоримся? Мы уже договоримся. Конечно, мы не, договоримся. если я надолго. Мне реально не на час, мне на на полтора. Блин, реально чувак, смотри, парень заплатил. Кому, чего, зачем платить, за что? Есть место? Да, говорит, там место есть, еще одно, там, да. Торгуются мог... хорошо, почему-то. А мне мог... понравился, в принципе. да, мне тоже понравилось. Торговаться можно. Я говорю, за 15 договоримся, он сказал, договоримся. Вот еще одно место есть. Кого вы будете стирать? Фотографию, смерть, что ли? Что, прикалываетесь? Идите свободно, идите дальше, фотографируйте. Зачем стирать будет? Вот вы это поворачивай! Все, Нет, вы можете все. идти дальше. Вы что представьте? Дальше фотографируйте. Вы, вы же сами работаете. проявили. Работайте, отлично, молодцы, работайте. Веселите да. людей. Мы счастливы, и дети счастливы. И никакие деньги вам никто да. не даст. Да. Вы дадите вы можете чек. Выдайте, выдайте. Давайте да. чек свои. Да. А а а куда вы? Да, дайте чек. А куда вы бегаете? Кому вы платите? Ничего себе. какой-то левый парень прогнозе. идет. Оставьте, не управляйте еще. А отчуметь. Ребят, отчуметь что-то сейчас произошло. Мы сидим, Атюнямином. наслаждаемся солнечным денечком общаемся и вдруг слышим вот этот мужчина идет с женщиной, со своей женой и двое детишек и за ними вот этот а, лось этот или обезьяна, ну как, кто это был? Нет, зебра. Конь, зебра, не знаю. Олень, наверное. За ним олень этот ходит, снял эту шапку и говорит, деньги, деньги, давайте деньги. А мужик, я не знаю. Они такие вот, нет, они готовы заплатить были, да? они, сколько, сколько, да? Они сколько, тот говорит, гривен. 200 гривен, чтобы вы понимали, 8 долларов. Ну, 8 долларов. Ну, ну, это вообще. Это не мало, да, за фотку. А они, а, этот, а вот эти обезьяны, лоси и жирафы, они сами подходят, сфоткайся с, с нами. Но, видимо, мужик и сфоткался, он, ну, ну, порадовал порадовать детишек, порадовать детишек, намного, детишек ну, маленьких, да. И пошел дальше. А тот, а тот за ним ходит, э, ну, деньги, деньги. Тот говорит, ну какие деньги? Говорит, 200, он говорит, ну 200 дорого. Тот ему, ну 150, дай, да. и наезжать на него. А тот, как говорят, не из робкого десятка, а он из робкого десятка мужчина. Ну, может, дети раньше рядом были. Ну, короче, и... так, ребят, да, бывает, когда ты ну, не, немножко ты смущаешься. Нам это, слава богу, чуждо, да, мы можем везде поговорить на, на, на равных, но он, видимо, может, с детьми стеснялся. И, и он начинает там что-то менять деньги, он доллары. И тот ему, давай деньги, давай деньги. Тот говорит, я сейчас удалю фотку. И тот говорит, давай удаляй. И тот этот лось, вот это, или начинает проверять. У женщины, удаляет ли она фотку? Давайте, удаляйте, говорит, фотку. Что за бред? Ты сдурел, что, что происходит? Люди, с вами что происходит? Вы людьми, ты оставайтесь в конце концов. Ну сделал фотографию, но ну, не знал он. Или ты его не предупредил? Да и вообще за что платить? Ну окей. Тебе должны платить те, кто хочет тебя благодарить. Не надо уговаривать, не надо а, пугать, не надо запугивать, не надо угрожать. Это мы в 21 веке живем. Ну, значит, снял снял свою шляпу, такой. Ты, ты, да, что, еще что-то букует такой, не. типа, давай, давай, плати, давай удаляй. И мы вступили за него, и лося этого отправили в обратно, куда он там где. Должен стоять. Такие дела, ребят, наблюдаем дальше. Ребята, идем дальше. Гуляем, взяли по кофейку. Идем сейчас, надо еще с кем-то встретиться. но в общем, последние последние. Дела в Одессе доделаем, мы уезжаем, наверное, в Киев сегодня. Наверное. Мы вчера думали, уедем. Сегодня вроде бы все к этому идет, но непонятно. Кстати, знаете, что сейчас Вениамин сказал? Что сказал? Ну, вообще, у нас нет таких вот парковок, которые ты подъезжаешь и ты оплачиваешь, то есть без сотрудников каких-то. Но здесь нет таких терминалов. Короче, просто платные. Они просто, может, они где-то устанавливают, но они не работают никогда. То есть нет этого вообще. Ты никогда не увидишь чек о парковке и так далее. Ну, то, то есть это о. все все все шарлатаны, все это развод, это да, однозначно. Просто. Держать. Короче, ребят, Нет, просто, просто. Тоже, типа, ваше, то... Шли... Да, это нормально, там она широкая. Такое... Вот ребята снимают на такую камеру интересную. Она записывает на кассету, правильно? Ну да. Вообще. Пойдем. Ребята ломалась, нога Вот, ребята, вам и Одесса. Вот вам и Одесса. Просто шли. Просто ребята стоят с камерами. говорят, что делается, что, ну покажите, чем занимаетесь. Они начали нам объяснять, чем они занимаются, как работают. И вот парень берет сейчас. Опа! Это как штука называется? Ой-ой-ой. Оп! Аккуратненько. Давайте вас посадим обратно. Садитесь. Вот. Все, поехал дальше. Остановочка. Короче, увидели какую-то тему. То ли митинг, то ли пикет одиночный. Массовые мероприятия не институционированные. Хотим посмотреть, запечатлеть. Во. Ребята, всем привет. Сейчас я нахожусь на ЖД вокзале города Одесса. Жду своего водителя, который повезет меня в Киев. Я нашел место на Блаблакаре. Мой друг Вениамин помог мне, спасибо тебе большое. Уже все отсюда уехали из Одесса. а я все никак, ребят, затянул. У меня Одесса так тут классно, тут тепло, очень, ну, люди доброжелательные. Через 5 часов буду в Киеве. Продолжим наше путешествие, ребят. Ребят, ну что, я приехал в Киев, на Блаблакаре доехали. Сейчас нахожусь на станции метро Олимпийская. Это в центре, где-то здесь я рядом снял апартмент. Вот туда мы сейчас и пойдем. А на станции метро Теремки. Меня высадил водитель Блаблакана, это крайняя станция со стороны Одессы. Довольно быстро я добрался до центра на метро, не надо пользоваться такси. Ребята, я вышел из метро наружу на улицу и вот, смотрите, знакомые места, парк Инен Радисен, помните? Здесь я уже жил, когда только приехал в Киев. Вообще, я вернулся в Киев, как будто вернулся домой, знаете, ну, наверное, это какую то роль играет, куда ты приезжаешь в начале и как-то ты это уже воспринимаешь как таким родным городом в этой новой стране для тебя. Вот, поэтому я вернулся из Одессы и столько много людей, в Одессе, конечно, не так, смотрите, толпа просто людей ходит. Ну, еще и время, такого рабочий день заканчивается, все куда-то идут, спешат. Но, чуваки, думаю, что это он с видеокамерой? А я не стесняюсь, иду и вам записываю видео, показываю вам страну, показываю вам город. Познаем мир вместе с вами. Значит, что вам еще хотел сказать? А метро стоило 8 гривен, а такси стоило бы, я думаю, ну где-то, наверное, долларов 8 но на такси бы я добирался, учитывая пробки, где-то минут 35-40 на метро я забрался за минут 15-20, такие дела, вот вам и расчеты, ребят не всегда на такси удобнее ребят, ну что, я вышел погуляться по Хрещатику, вот эта центральная улица Хрещатики там дальше площадь Майдан или Майдане, я не знаю, как правильно, извините уж, если я ошибся я по ней иду и ищу, где же можно покушать. Кушать я хочу что-то украинское, украинскую кухню. Завтра некоторые подписчики еще хотят со мной встретиться, а я с ними, собственно. И, в общем-то, будем встречаться, знакомиться, вас, вас с ними знакомить, показывать. А пока вот иду, какое-то здание большое, красивое. Что это такое? Похоже на какое-то ФСБ на Лубянке. А нет, это киевская МИСЬКА РАДА. Что такое МИСЬКА? Ну, короче, какая-то Верховная Рада, да? Или нет? Хорошо, понятно. Идем дальше. Ребят, сейчас пока сидел в кафе Нашел ту девушку и парня, которые пели Помните, вот сейчас я вам показывал и знаете что, вот эта девчонка Она пела в шоу «Голос» В украинской И наставником был у нее Монатик, представляете? И вот эта девчонка очень хорошо поет Наверное, какие-то там места занимала Я, честно говоря, сильно ее биографию не изучал И вот она Поет на улице Зарабатывает себе славу, узнаваемость, популярность, ну, в общем-то, пытается как-то себя проявить. Выбиться в люди, если хотите, если можно так сказать. Ну, в общем, ситуация аналогичная, как и в России, да, ребят? В шоу-голос человек спел и больше его не слышно. какой то наверное, место занял, пел хорошо очень, но больше его не слышно и не видно. Вообще, конечно, интересно, ребят, знаете, Украина, кстати, я хочу сказать, Киев, вообще Украина, вообще Украина. Столько можно интересных людей разных встретить. И в ресторанах люди встречают всяких популярных знаменитостей. В общем-то, как я понимаю, здесь немножко иначе к ним относятся. Не так, как в России, не так, как принято у нас там бежать, фотографироваться, умирать от счастья. Ну, например, вот эта девушка, видите, шоу «Голос». Ну, это я говорю про совсем маленьких талантов, да. Но, например, с другими девчатами мы познакомились в Одессе. Одна из них с Настей Каменских дружит. У нее там фотографии, они там занимаются каким то танцами. Тоже с ней мы общаемся теперь. Такие дела, ребят, так что, почему я это все говорил, я не помню, я брал камеру, думаю, сейчас что-то интересное скажу, еще и такой фон красивый, думаю, поговорим с вами, но я забыл, что это самое главное сказать, какой итог, как это все подытожить, ну, в общем, короче, не важно, просто надо путешествовать, смотреть, общаться с людьми, знакомиться, и я всем всегда говорю, что, ребят, надо общаться, надо знакомиться, как минимум, у вас просто будет хороший друг, товарищ, знакомые, как максимум, может быть, вы будете друзьями, а может быть, и создадите семью. Ребят, пришел в заведение одно покушать. Значит, заказал себе бизнес-ланч, Чего воды заказал. Он сказал, ну, значит, у нас воды нет такой. Какой-то сразу неприветливый официант. Я говорю, а какой такой? Ну, вот у нас такой воды нет. Девушка, а вы ко мне, наверное, да? Нет. Нет? Не к нам. Хорошо. А у нас нет такой воды сразу какая-то неприветливая женщина была. Я говорю, а какой такой? Ну, типа, бесплатно у нас нет воды. Я говорю, ну, я не просил ну просто воды нет. Хорошо. Отдельно тогда у нас будет за деньги. Давайте одем. Опа, ко мне пришла, кстати. Сейчас я вам скажу. Я говорю, хорошо. Она дает воду. Вот она в стак... в... еще не открытая бутылка, видите? За пару баксов. Я говорю, да. хорошо, давайте. И потом она приносит компот и все то, что значит включено в бизнес-ланч. Я этот компот беру и говорю, слушай, так у меня компот что -то... Это что, компот? Это включено. Я говорю, ну, тогда мне воду не нужно. И она такая, значит, разозлилась, говорит, не нужно? Ну, я уже пробил, уже не получится. Подождите, а вы же пробили уже. Да? А зачем вы почему? забираете? Уберете все. То есть все-таки да. можно. Правильно, Наталья? Правильно. Правильно. А где же администратор? Могу я с ней поговорить, все-таки? Позовете? Да. Почему она стесняется камеры? Зачем? Мы сейчас о вашем заведении расскажем, хорошую рекламу сделаем. Блин, ребят, так это, так это противно, так это неприятно, что только при виде камеры, только когда ты что ты значит, какую-то малейшую опасность их бизнесу можешь представлять, о том, что просто я вам этот отзыв расскажу на какую-то какую-то аудиторию, да, небольшую, может быть, самую скромную. Но вот доска камеру и сразу ситуация меняется, понимаете? А, а до этого ничего подобного не происходило. До этого она мне нагрубила и сказала, что нет, я уже пробила воду. Я говорю, ну вы же ее не открыли, может быть, тогда уберете ее? Нет, я ее не могу убрать. Я сначала думал согласиться, потом думаю, ну, ну будет я буду соглашаться. Ну я такой человек, сколько угодно. Можете меня хаять, можете со мной не соглашаться, но я такой человек, и все. Давайте, вы другие, я вот такой. И кто-то из вас такой же, как и я. И я говорю, ну, подождите, почему вы не можете ее убрать? У меня у меня весь компот, я не знал, что он включен. А он оказался включен. Уберите его. Нет, я не могу, уже пробили уже бар. А как, как вы это все представляете? Жалко, я не записывал тогда. А как вы это все представляете? Я говорю, да очень просто. Берете и убираете из счета. Вы ее не открыли. Она говорит, нет, не могу. Я говорю, хорошо. А потом такой думаю: ну а что хорошо? Я, почему я молчу? Что я, я? не могу знаете, в себе это подавить желание протестовать. <с> я говорю, хорошо, администратора позовите. И потом я достал камеру и начал вам предысторию рассказывать. И тут администратор сейчас подходит. Ну, помните, да, в синюю женщину? Я вот так повернул, говорю, вы ко мне. Она говорит: нет-ник-нет-нет-ник, не вам. И быстро развернулся, И там я вижу в окно. Она вон там. Она с ней разговаривала, с этой девушкой. Они на нее сейчас плюнут, конечно, в еду, но ладно. Сейчас я уверен, что плюнут. А раньше -то я же был не уверен, может, я раньше плевали, правильно? Так что все. И, это адми... и они... она там, администратор, ей говорит, что давай, убирай воду. И вот она сейчас взяла и убрала. Почему необходимо протестовать? Почему необходимо спорить? Проблем абсолютно никаких нет. И я в этом полностью убежден и уверен. Понимаете? Ну, а на гугле я, конечно, это... это заявление оставляю. Ссылка в описании. Я оставлю свой отзыв. Я адекватный человек. Я оценю так, как э, э, по итогу я определю. Ну, а вы можете оценить, собственно, на свое усмотрение. На любую оценку. Ребят, всем доброе утро. Я вот вышел с отеля. Видите? Сумки мои. Все-таки уместил все в две сумки, потому что раньше еще и с пакетами ходил. Мой отпуск уже длится больше одного месяца. Сегодня, наверное, начну присматривать билеты на Америку. Ну и запланирую поездку на какую-то дату, потому что времени на раскачку нет, как вы понимаете. Сейчас уже конец октября, и получается, что мне осталось поработать всего лишь один месяц ноябрь, потому что на декабрь у меня тоже большие планы, о них я вам расскажу позже. Ребят, я заселился, сейчас я вам покажу свою квартиру. Сходил за порошком купил порошочек, вот это, кстати, здание я там посмотрел, сейчас посольство Туркменистана в Украине стоит 50 баксов в сутки, но она прям такая очень красивая, очень классная домик старенький такой, посмотрите старенький уже, но внутри очень хороший ремонт сейчас зайдем с вами и посмотрим так, ребята, давайте вам кратенький обзор сделаем я тут уже успел расположиться Заходим, такая вот уютная, комфортная, современная студия, кровать шикарная, царская, видите, как во дворце Путина такая вот, хорошая, большая, кондёрчик есть, ремонт хороший, здесь вот такая маленькая-маленькая кухонка, для двоих буквально человек, но мне в принципе вообще для одного, самое главное, что есть стиралка, ребят, и вот такая джакузи, и центральная, центральная вода, не бойлер, он сейчас выключен, а центральная, это значит, что могут набрать, искупаться здесь, побарахтаться. В общем, вот стиралка. И, пожалуйста, своя маленькая такая вот верандочка. Раз, выше. Тоже для двоих сушилка. И стоит это все удовольствие, как я уже сказал, 50 долларов в сутки. Ну и шикарный вид. Ребят, смотрите, какое красивое место мы нашли. Просто невероятно. Последние денечки солнечные в Киеве. Буквально, я думаю, сегодня, завтра, послезавтра и все. И наступит опять, не опять, а снова холода. И, собственно, вот так просто на улицу уже не посидишь. Здесь, смотрите, рыбки у них, я так полагаю, можно выловить и попросить зажарить. Сейчас нам накроют скатертью стол, и мы закажем что-то пообедать. Приехали на обед. Поеду постригусь, с ребятами увижу много, как оказалось, у меня подписчиков. И это еще, знаете, что самое обидное? Что этот ролик на ютубе вы смотрите уже после того, как я уехал, покинул Украину. Поэтому кто-то из вас, кто не подписан на инстаграм, к сожалению, не имеет другой возможности узнать о... События о том, когда же я буду в Украине в том или ином месте, в той или иной стране, как только через YouTube. Поэтому подписывайтесь на Instagram, пожалуйста. Если у вас нет, зарегистрируйтесь и просто подпишитесь, Но ну, если вы хотите как бы актуальную информацию узнать, И я бы хотел сам увидеть, но вот, к сожалению, с какой-то периодичностью ролики выходят, мне еще их нужно монтировать, я отправляю в Россию, что их монтирует, плюс я гуляю, у меня не всегда есть время просто даже их проверить, посмотреть и загрузить, понимаете, да? То есть вот так вот еще это происходит. Так. Переход, наверное, здесь, сюда нам. Взяли, все расписали. Короче, ребята, вот так можно оплатить просто телефоном, можно оплатить проход в метро. Поняли, она стоит, по-моему, 8 гривен, кажется. Победать пришли вот такой украинский ресторанчик. Они в своих национальных нарядах ходят здесь. И разная-разная кухня украинская, соответственно, только. Очень за доступной Ребят, стою вот здесь, слушаю музыку. Девчата и ребята поют песни. А вот там, я не успел, к сожалению, на это мероприятие, только что увидел. Оказывается, это ребята из Беларуси держали плакаты политических, видимо, заключенных, записывали свое мероприятие на видеокамеру. И на, там же был плакат, ребят, я в Инстаграм сейчас опубликую, посмотрите в истории. Плакат Белорусским людям нужна помощь» было написано на английском языке. Беларусь. Беларуси, людям из Беларуси нужна помощь. Написано, видите, какие молодцы. Выходят, поддерживают, распространяют информация Это очень важно, правда. Ребят, ну вот и все, знаете, как обычно, как обычно. Когда вот я считаю, что я нагулялся, когда уже нет сил больше гулять, уже больше не хочется, хочется работать, тогда я заканчиваю свой отпуск и лечу домой. Собственно, и в этот раз так произошло. На все про все у меня ушло, наверное, не наверное, а совершенно точно месяц и где-то, наверное, 12 дней. И вот я, собственно, в эту поездку побывал в Грузии, как вы помните. Прошел всю Украину своими ногами по этим тротуарам. По этим городам, спасибо большое всем моим подписчикам и друзьям теперь уже некоторым ребятам, с кем мы здесь познакомились, с которыми я познакомился с этим городом. И вот сегодня утром я проснулся с ощущением того, что пора работать, пора улетать. Я взял билет просто ближайший на завтра на утро через э, Стамбул. Я лечу в Сан-Франциско. Билет стоит 600 долларов, в принципе, не сильно больше, чем я бы брал билет за, скажем, за неделю, но за неделю я брать не могу, потому что я хочу как я вам уже сказал, проснуться с ощущением того, что все, я нагулялся, и пора, пора, пора поработать, пора бы и, как там, честь знать или меру знать. Ну, в общем, знаю и меру, и честь, и завтра там вылетаю. Сегодня сейчас встретился еще, еще раз с своим другом Вениамином, пообщались, посидели. А пока вот вам хрещатик. Погуляю немножко здесь по центру, подышу этим воздухом и пойду на встречу с ребятами. А завтра утром просыпаюсь пораньше, еду в аэропорт. Начинаем с вами работу, ребят. Как вы долго эти ждали ролики? И если мы говорим о каком-то итоге, часто у меня спрашивают, ну как Украина, ну скажи, как там полиция, как люди. Я об этом о всем, ребят, с удовольствием сяду, размеренно, не спеша, напишу пост отдельный в инстаграме, вот ссылочка, переходим, ссылочка будет в описании, ссылочка будет в комментариях, переходим и читаем, и читаем.